что если прям зарабатывать в интернете в свободное время, то... Настя. Настя. <смех> два Нура, два Настя. <смех> да. Два Нура, два Настя. Вот залог успеха. Я бы посоветовал людям просто это время, это как подарок. Друзья, сейчас хочу пообщаться с моим э, новым товарищем. Сейчас узнаем, откуда он и как он справляется э, вот с этой ситуацией во время самоизоляции. Чем же он занимается? Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Вячеслав. Ты откуда? Я из Казахстана. Вячеслав, скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься во время самоизоляции вообще? Как коротаешь время? Во время самоизоляции, если мы говорим о субботе и воскресенье, ага. когда вообще нельзя выходить из дома, я общаюсь со своим ребенком, провожу больше времени с семьей, с женой, с ребенком, с сыном маленьким. Мы выходим во двор, не на улицу, а во двор нашего дома, играем с ним в мяч. Потом делаю дела какие-то на компьютере, которые накопились, там какие-то бюрократические вопросы, там что-то написать, отправить. А язык изучаю дополнительно. А ты давно еще в Турции? Сплю. Спишь, я в Турции с мая прошлого года. Ага. И здесь сознательно остался, или у тебя ситуация здесь. Сознательно мы здесь, Созна... живем, у нас квартира уже, здесь. уже купили квартиру, здесь живете, да? А чем руководствовались при выборе квартиры? Вот я занимаюсь недвижусь. Мне интересно вот, осветить этот момент тоже. Первое первый критерий это чтобы квартира была с газом и чтобы она была поближе к морю чтобы не дальше 30 минут ходьбы от моря было и за сколько ты купил квартиру если секрет за 94 тысячи долларов два плюс один Да. 2 плюс один с мебелью да, это уже вторичное было. Да, угу. окей а теперь возвращаясь к ситуации которая сейчас нас здесь всех собрала по домам на выходных тем более чем ты занимаешься в плане бизнеса во время самоизоляции вот, очевидно может есть какие-то новые мысли бизнеса я делаю переводы удаленные фриланс переводы и занимаюсь инвестициями. Ой, такими. А, ну, имеется в виду, скорее всего, связано с интернетом, это либо биткоины, либо биржи, либо типа Форекса. Да, да, М -м. наподобие. Я понял. А можешь что-нибудь посоветовать людям, которые а, не так, как мы с тобой связаны с интернетом, что я тоже связано с интернетом, а которые, ну, скажем такие начинающие юзеры и думают, чем же заняться во время вот этого вот самого пресловутого кризиса, вот, а, как дальше зарабатывать. Ведь на самом деле, я думаю, есть и хорошие моменты в этом э, кризисе, можно открыть какие-то новые направления для себя вот, и работать, зарабатывать. Вот что бы ты посоветовал начинающим? Ну, я думаю, что если прям зарабатывать в интернете в свободное время, то можно найти, например, какие-то возможности преподавать свой язык иностранцам, которые хотят его выучить. Вот. А вообще я это время бы использовал на то, чтобы самому что-то новое изучить. Потому что мы все живем и думаем, что вот когда-то наступит время, когда у меня будет свободное время, я изучу, например, какой-то другой язык, английский, турецкий, не знаю, там, русский. Я бы посоветовал людям просто это время, это как подарок использовать этот подарок на то, чтобы как бы такое время перерыва и во время этого перерыва чтобы стать сильнее образование совершение и когда все откроется ты уже выйдешь уже более подготовленным и у тебя появится новая я сейчас тоже хожу на тренинги и одна из базовых идей которые я подхватил и сформировал для себя исходя из этих тренингов что как раз то что ты говорил время для того чтобы получать новые знания, там, заниматься тем, чем раньше не мог уделить время, и повышать свою ценность. Да. Чтобы, когда из этого выходит состояние, чтобы можно было найти более крутую работу, лучше ориентироваться, экономить время, делать даже предыдущую работу, но это более эффективно быть, правильно понимаю? Правильно, правильно. Отлично. Еще, еще есть несколько сайтов, например, Массачусетский технологический институт. А в российские есть несколько, я не помню сейчас название институтов, но ну, такие открытые курсы, которые открытые лекции в интернете выкладывают. Я также пару раз открывал такие лекции. Например, мне очень интересно заняться, например, химией. То, что мы в школе не изучали, ну, как поверхностно относились к химии, к физике, к математике. А когда мы становимся взрослым, мы понимаем, насколько ценны эти предметы были в школе, в советской системе. Я вот открыл для себя лекцию по химии и немножко послушал химию, там. То есть это очень-очень полезно. То есть нужно действительно повышать свою ценность, самообразование и просто готовиться к тому времени, когда откроются новые возможности, откроется экономика и все мы выйдем на свободу. О, отличное Слава. Слушай, на этом хочу пока сделать паузу, но мы обязательно с тобой, я чувствую, сдружимся, обменяемся сейчас контактами. И те сайты, которые ты считаешь полезны, мне снижу, я оставлю в описании к этому видео. Да. Познакомился с двумя парнями. Сейчас будем знакомиться, как их зовут, а еще кое-что узнаем. Так, как вас зовут? Он ур. Он ур тоже. А, ребята, а что вы здесь делаете? Живем мы, живем а. а скажите, пожалуйста, а жен ваших как зовут? Настя. Настя. Два Нура, два Настя. Да. Два Нура, два Настя. Вот залог успеха. Побольше вам улыбок. Победим коронавирус. Давай. Спасибо тебе большое, дружище. Сейчас я тебя научу, как надо прощаться в условиях коронавируса. Вот, давай, иди сюда. Вот, смотри, чтобы избежать... Вот, э, самый, я вот мой лавкайк. Надо вот так вот делать. Опа! А руки-то вот они. Давай еще раз покажем. Опа! И вот. второй этаж. Да, и, та, и второй этаж. По-турецки, значит, вот так. Да. Да, вот так. Вот. Друзья, обязательно проходите в описании к этому видео. Будет тебе полезная информация. Тебе же огромное спасибо. Удачи. все твои твоей семье здоровья. Дин-додей. Масляна. Гай-доги. гиле Ну, наконец, просто Пока. Пока!